Это видео относится к предыдущему, как написать пейзаж Корабельной рощи. Здравствуйте друзья, любители живописи. Именно любителям, не имеющим возможность официального обучения и тем более, прямого доступа к оригиналам картин профессиональных художников, предназначено это видео. Что же, будем исходить из того, что имеем. Имеем мы интернет, который дает возможность любителям что-то увидеть. Изучать не выходя из дома. Подсказал идею этого фильма мой подписчик. От всей души благодарю его за ссылку, которую он дал в комментариях. Вот действительно пословица: Век живи, век учись. Но не встречался мне никогда этот сайт. Бывает, это обычная виртуальная галерея, по залам которой можно прогуляться. Дело даже не в сайте, а в картинках, которые он выдает. Первую картинку который я увидел, это была картина Ивана Шишкина, Корабельная роща. Разрешение, качество картинки, привело меня в восторг. Размер шишкинского полотна, раза в два больше оригинала. Его фрагменты можно увеличивать и досконально рассматривать не только маски краски, но даже фактуру холста. Если бы я увидел картину в таком приближении до написания Корабельной рощи. То насколько проще мне было бы работать с копией. Насколько проще я мог бы понять подход мастера к этой работе и поучиться у него. Согласитесь, даже в музее нельзя рассмотреть картину так близко. К ней или не подпустят, или понадобится лупа. И то не факт, что достанешь до верха большой э, картины без лестницы. Короче, проблем множество. А тут. Просто двигай картину по экрану, и рассматривай при полном увеличении. Любой мазок, любой цвет. Так вот, глядя на увеличенные фрагменты, сразу виден цвет краски. Например, свет на стволах и ветках деревьев, что мешает замешать такой рыжий солнечный колер. Или глубина леса, насколько она темная относительно света, почти черная. Конечно, цвет не нужно считывать буквально, так как монитор может искажать его, а соотношение темного и светлого, как работал Шишкин, на налицо. Даже видно, как написан подмалевочный слой. Так разряженно нанесена краска, что виден грунт холста. Пастозность мазка появляется ближе к переднему плану, э, на хвое например. Но и хвоя не выписана до иголочек, а носилась грубыми массами. В общем, изучать полотно и технику художника с таким качеством фото, одно удовольствие. Конечно есть неудобство писать с интернета, и в частности с этого сайта. Больше будешь двигать картинку туда-сюда, чем заниматься живописью. Нужна одна картинка с таким разрешением, но без фрагментов. А вот сохранить ее целую, сайт не дает, не позволяет. Я поступил так. Увеличиваю картинку на полный фрагмент и сохраняю ее. По фрагментам она сохраняется. Двигаю следующий фрагмент. И снова сохраняю. В итоге, получилось 142 файла, каждый весом примерно по 3 мегабайта. После я попытался сшить эти куски, автоматом в фотошопе. Мой компьютер, не слабый, предназначенный специально для графики, не справился с этой задачей, он просто зависал. А вот вручную, подгоняю фрагмент к фрагменту, пиксел к пикселу, компьютер почему-то сработал на ура, но это очень долгий и трудоемкий способ. Так что не всем любителям живописи он под силу, из-за лени или из-за слабых компьютерных ресурсов. Мне удалось это сделать. Фотошоповский файл весил больше гигабайта. С таким файлом тоже неудобно работать. Поэтому я сохранил его без сжатия в другой формат, который стал в половину меньше. Но качество и размеры полотна сохранились. Я говорил вначале, что отсканированная корабельная роща на этом сайте имеет размер в два раза больше оригинала. Короче, получилась портянка почти в 6 метров по горизонтали. Представляете? Давайте еще раз пробежимся по картине Шишкина. Смотрите, хорошо читается общий колорит картины. Увеличиваем. Что мы видим? Видим надпись. Русский музей. Он кого-то смущает? Меня лично нет. Я ее не замечаю. Хвоя на деревьях написано без деталей, пастозно. Также видно, какой цвет подбирать на палитре для этого участка. Глубина леса писалась жидкой краской, аж видна фактура холста, я повторяюсь. Для светлой части ствола, куда не падают лучи солнца, применялись смеси на белилах с добавлением синей красочки и еще всякой там красочной грязи. Но белила в чистом виде в картине не присутствуют. Даже камень, который я рисовал с плохой репродукции, на этой картинке, совсем не белый. Или эти камни, они светлее, но белилы также испачканы всякими грязями. Возможно Шишкин не промывал кисти, а просто вытирал их. Вытирал их не и макал в белило. Это лишь мои догадки, но когда я так делал, получалось подобное месиво. Ствол упавшей березки. Ну прям загляденье его рассматривать, так близко. В нем тоже нет чистых белил. Опять грязные. Классно. Тень от березки на берегу темная, на воде она светлее и темнеет, где ствол ближе располагается к воде. Серая грязь, желто-рыжая краска, наложенная пастозными мазками, рисует солнечный свет с тенями от хвои на стволе дерева. А вот глубина очень темная. Не относительно рыжей краски. И это и придает контраст тени и света при солнечной погоде. Свет солнца, пробивающий сквозь просвет и хвои в глубине леса, тоже желтоватый рыжий, но темнее, чем открытый свет на стволах. Соотношение темного и светлого между ними всегда присутствует третье. ни свет, ни тень, а полутень. Как в музыке тон-тон, между ними полутон, аккорд. Гармония. Вот часть ствола, не попавшая в свет, она голубовато-серая. Как выражаются художники, холодный цвет. А вот макушки деревьев на дальнем плане, попали под лучи солнца. Краска та же, зелено-синяя, только разбавлена больше рыжим цветом, более теплым. Короче, таким образом, можно разобрать картину по цвету, тону, общей гамме, по нюансам. Вот, например, нюанс, который я не заметил на репродукции, с которой писал эту картину. Смотрите, два ярких, красочных ляпа, ведь согласитесь, их можно было и не делать, но автор сделал, а почему бы и нет. Получились плавающие листики. Когда начинающие художники мешают краски на палитре, это для теней, это для светлых участков и тому подобное. При письме, уже определенными оттенками, не выходя за рамки этих красок, получается скучноватая живопись. Смотрите, как Шишкин баловался красками. Тень этого камня, синяя. Тень этого камня, зеленоватая. Короче, куда кисть залезла, такая и сойдет. Лишь бы тень была темнее света и холоднее при солнечной погоде. Намного темнее, чтобы был контраст между ними. Я все больше убеждаюсь, не важен цвет, важно соотношение между темным и светлым. Иван Шишкин меня в этом убеждает. С ним конечно можно поспорить, но не нужно. Во всем этом месиве красок, наложенных хулиганским способом, картина превосходна. Все, хватит по этой картине, сами разберетесь. Еще немного о прелестях картин с таким высоким качеством. Художник Куинджи. Архип Иванович. Смотрите, какой нежный лунный свет. А вот лошадки на берегу. приближаем. Но ну, не умел он рисовать лошадок или не хотел. Разве это портит картину? Хоть коняки и уродливые, наше восприятие понимает их именно как лошадей. А почему так? А потому, что они не главные в картине. Поэтому при общем просмотре не совсем важна их анатомия. Тоже Куинджи. О светотене речь не идет, это его конек. А вот в приближении, можно рассмотреть движение и скорость мазка. Гениально. Разве увидишь такое в музее? То картина висит высоко, то свет в зале оставляет желать лучшего. Поленов. Заросший пруд. Кто его только не копировал. Меня эта картина тоже не обошла стороной в юности. Только копировал я ее с репродукции журнала Юный художник. Представляете, какое качество картинок было в советских журналах. А тут, ну, заглядение. Эх, сегодняшние технологии, да в то время я бы разгулялся. Картину Верещагина у дверей мечети я рассматривал много раз вживую. Она висит близко и низко. К ней можно подойти почти вплотную. Еще в музее удивился, почему сквозь людей просвечивает стена и дверью. То ли он так тонко писал верхний слой, то ли краски выгорели. Так вот, благодаря скану этой картины я также имею возможность детально рассмотреть прием этого художника. Еще раз убеждаюсь, что не нужно бояться в живописи что-то сделать не так. Вон Верещагер написал стеклянных людей, и картина стала шедевром. Ну и мечта многих художников-любителей, которые ищут мастер-класс по этой картине, да не находят, конечно. Девятый вал Айвазовского. Смотришь и душа радуется, когда все видно и понятно. Это конечно для тех, кто умеет читать ноты или палитру красок, но не может найти партитуру автора. А тут нате, пожалуйте, все ноты в красках, как на ладони. И ритм, и переходы видны. Только не ленись, разучивай. Уважаемые друзья художники, у которых нет возможности взять настоящее полотно в руки, а профессионалы не дадут, не стесняйтесь пользоваться тем, что нам преподносит современная жизнь. Фото. Пусть будет фото. Только ищите его в хорошем качестве. И желательно, если делаете копию, то иметь не фотографию, а отсканированную картину с оригинала. Там и цвета больше приближены к оригиналу, и нюансы мастера видны, э, такие как мазок или движение кисти. И главное, нужно постоянно анализировать и сравнивать с тем, что копируешь. Будь то с фото, будь то с натуры на планере. Э, хотя... Хотя почти все красивые пленеры, в наше время почему-то все чаще, стали находиться в частных руках. Короче, это чей лес? Это лес маркиза Карабаса. И пляж на море, за забором тоже его. Вот и приходится нам, художникам, бедолагам, иногда рисовать с фото. Ладно, немножко пошутил, но качественные фотографии в помощь. Всем творческих удач и до новых встреч.